при имени которого так полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Там, как отшельник, погрузился он в труд и в неразвлекаемое ничем занятие. Ему не было до того дела, толковали ли, о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о несублюдении светских приличий, о унижении, которое он причинял званию художника своим скудным, нищегольским нарядом.